приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и это гороскоп для знака весы на 22 год и мы рассмотрим с вами как будет влиять на ваш знак каждая из планет а также помимо планет мы рассмотрим еще лилит и лунные узлы очень надеюсь что этот гороскоп станет своего рода путеводителем и поможет вам планирование своего личного времени и приоритетов. Начнем мы с хорошего, с планеты Юпитер, ведь тот знак и дом, по которому проходит Юпитер, показывает нам, в какой сфере у нас может быть прогресс, расширение и улучшение. С начала года и по 11 мая, затем с 29 октября и по 21 декабря 22 года. Юпитер будет проходить по знаку Рыбы. Это значит, что он будет влиять на ваш шестой сектор гороскопа. Он отвечает за работу, здоровье, наши рутинные обязанности, а также за подчиненных и помощников. В течение 22 года ваши рабочие обязанности будут расширяться и увеличиваться. На самом деле это очень хороший период для того, чтобы почувствовать свою востребованность. Это хорошее время для тех, кто находится сейчас в поиске новой работы. Шансы найти работу значительно выше, чем это было в прошлом году. Вы можете находить в своей привычной работе, в каких-то рутинных делах больше радости, чем обычно. Но это только в том случае, если вы не перегружаете себя к слову с учетом юпитера в шестом может возникнуть такая ситуация что вы будете склонны порою брать на себя больше чем можете потянуть поэтому важно все-таки соблюдать баланс между вашими возможностями здоровьем и между работой если ваша деятельность связана с оказанием услуг другим людям то очевидно что она будет эта деятельность преуспевать в этом году. Также период нахождения Юпитера в шестом доме это очень хорошее время для того, чтобы найти помощника себе, либо найти людей, которые будут работать на вас вместе с вами. Это прекрасный период для того, чтобы и самому пересмотреть свой подход в работе. Юпитер в шестом дает возможность вам сосредоточиться именно на тех вещах, которые принесут вам успех возможно вы обнаружите что раньше тратили свое внимание время силы на какие-то второстепенные вещи и это мешало вам сконцентрироваться на действительно важном и юпитер в шестом поможет вам расставить приоритеты и организовать свою работу таким образом чтобы достичь максимально хорошего результата вы гордитесь тем насколько вы можете быть полезны другим людям в этот период если раньше вы могли не обращать внимания на вот те ситуации когда вы помогаете кому-то то сейчас это будет в фокусе вашего внимания и на самом деле чем больше вы отдаетесь в процессе работы чем больше вы стараетесь удовлетворить запрос человека который к вам пришел то тем выше окупаемость вашей деятельности и тем лучше будет идти прогресс в выбранном направлении в этот период есть некий риск набрать лишний вес и в этом плане нужно себя контролировать все-таки шестой дом отвечает за наши привычки Поэтому если у вас есть вредные привычки, то может поначалу наблюдаться такая тенденция усугубления этих моментов, когда вы все больше и больше уходите в эту зависимость или в эту привычку. Поэтому такие моменты нужно отслеживать в своем поведении и все-таки делайте то, что поможет вам быть здоровее еще одна особенность юпитера в шестом мы можем заботиться о других забывая о себе это тоже некая ловушка и опасность поэтому старайтесь все-таки находить баланс между этими темами и помните что период юпитера в шестом это очень хорошее время для того чтобы обследоваться и для того чтобы начать качественно решать проблемы со здоровьем если они имеются юпитер это также планета связанная с обучением движением поэтому не исключено что в этом году могут быть рабочие поездки командировки могут быть тренинги обучение связанные с вашей деятельностью с 11 мая по 29 октября 22 -го года Юпитер э, на время зайдет в ваш седьмой сектор и начнет влиять на тему партнерства, взаимоотношений с людьми, взаимодействия с людьми. И это будет очень хорошее время для новых знакомств, для того, чтобы устанавливать новые контакты, э, расширять круг людей, которые знают о вас и о ваших услугах. Это прекрасное время для того чтобы улучшить отношения с теми людьми с которыми вы работаете либо с которыми вы связаны личными отношениями юпитер в седьмом хорош тем что он зачастую приносит взаимовыгодные отношения то есть так или иначе это хороший шанс начать эффективное сотрудничество с кем-то к тому же нахождение юпитера в седьмом дает такое отличное качество как умение ладить с окружающими находить общий язык поэтому если вдруг были какие-то нерешенные вопросы которые мешали вам продвигаться вперед то в этот период вы сможете найти компромисс и договориться к слову когда юпитер проходит по седьмому дому это очень благоприятный период для решения юридических вопросов поэтому если данная тема присутствует в вашей жизни то возьмите на заметку юпитер это планета мудрости поэтому вы можете встречать на своем пути людей которые будут давать вам прекрасные советы в чем-то помогать подсказывать но в то же время и от вас будут тоже ожидать определенных реакций. Поэтому некоторые люди могут в вашем лице увидеть мудрого человека, который может дать правильный совет. Юпитер ⁇ это планета с положительным влиянием, поэтому он, как правило, усиливает хорошие то хорошее, что есть в ваших отношениях. Но в то же время, порой, он может освобождать от общения с людьми которые тянут вас вниз и которые мешают вам развиваться и поэтому если вдруг общение с кем-то прекращается сводится на нет то это своего рода знак это говорит о том что стоит скажем так переосмыслить то что происходит между вами так как юпитер отвечает за поездки и обучение то именно эти темы могут во-первых, давать вам возможность знакомиться с новыми людьми. Во-вторых, это то, что может укреплять ваши отношения, в которых вы уже состоите. К тому же Юпитер это планета, связанная с определенной идеологией, верованиями. Поэтому это тоже тот фактор, который может давать вам ощущение близости и единства с окружающими. Поэтому вам будет легко находиться в кругу единомышленников, людей, с которыми у вас есть одинаковые системы ценностей. Из возможных проблем Юпитера в седьмом можно выделить то, что порою он дает чрезмерный фокус внимания на каких-то отдельных качествах партнера, действительно хороших качествах, но при этом мы можем закрывать глаза на... Другие вещи, поэтому важно опять-таки находить баланс между положительными сторонами и недостатками, не идеализировать те отношения, в которых вы находитесь. Но в любом случае Юпитер, переходя в седьмой сектор, переходит в верхнюю полусферу вашего гороскопа, и это обычно очень ощутимо, это возможность будто бы выйти из такого замкнутого пространства в социум. Для многих это действительно может быть период расширения контактов и это может сопровождаться такими ощущениями, что наконец вас заметили, наконец-то вас выделили среди остальных и на вас обращают внимание. Следующая планета, которую мы с вами рассмотрим, это Сатурн. В астрологии Сатурн это своего рода антипод Юпитера. Если Юпитер дает возможности, приносит расширение, то Сатурн в основном заставляет нас отказаться от чего-то, дисциплинировать себя. Но в то же время это очень хорошая планета, если рассматривать ее в долгосрочной перспективе, так как Именно через преодоление трудностей Сатурн дает э, те подарки и вознаграждения, которые будут с нами постоянно и которые э, не являются чем-то временным в нашей жизни. В течение всего года Сатурн будет находиться в вашем пятом секторе, и к слову, он э, в 22 году не меняет знак, поэтому его влияние будет очень похожим с тем, который вы ощущали в предыдущем, 2021 21 году. С 4 июня по 23 октября Сатурн будет находиться в петле в вашем пятом доме. И как раз вот в этот промежуток времени он будет наиболее интенсивно воздействовать на сферу вашей жизни, которая связана с детьми, творчеством, с творческим самовыражением, с вашими хобби, увлечениями, а также безусловно, любовью. К слову, это влияние Сатурна э, началось еще в двадцатом году и оно будет продолжаться по март третьего года, Поэтому можно сказать, что в двадцать втором году мы уже проживаем э, такой финальный аккорд этого влияния и поэтому, многие темы могут казаться нам уже хорошо знакомыми и с ними будет взаимодействовать легко и сейчас на экране вы увидите на кого из асцендентных и солнечных весов сатурн в двадцать втором году повлияет больше всех остальных в это время в вашу романтическую жизнь могут войти испытания и это период когда сложно найти время для отдыха для того чтобы насладиться жизнью побыть наедине с вашим любимым человеком либо на это просто нет вдохновения и внутренней силы на это не хватает сатурн в пятом может проявляться как то что нам будто бы не радостно делать то что нравилось раньше и какие-то вещи которые раньше нас изнутри зажигали они Воспринимаются как рутинные и даже обременительные. Поэтому Сатурн в пятом порой может проигрываться через ощущение одиночества, но это вовсе не связано с тем, что может произойти реальный разрыв отношений. Просто человек больше нуждается в том, чтобы проводить время наедине с собой, разобраться в себе. Сатурн это планета, которая укрепляет все хорошее. Поэтому те люди, те отношения, которые вам по-настоящему нужны, они с вами останутся, и Сатурн не станет помехой. Но в то же время данная планета без каких-либо уступок и компромиссов забирает из нашей жизни то, что не наполняет нас взамен. Поэтому если были в вашей жизни отношения, которые скажем так не были взаимными не были искренними то период прохождения сатурна по пятому дому может стать временем освобождения порой прохождение сатурна по пятому дому дает такой эффект будто бы партнер который находится рядом с вами становится тяжелым на подъем то есть вы например хотите куда-то поехать отдохнуть но вам настолько сложно смотивировать партнера Сделать это вместе с вами, что иногда кажется, лучше я поеду одна или один. Такой момент тоже возможен. Порой Сатурн в пятом, в принципе, дает негативное отношение к чему-то, что раньше приносило радость, и старайтесь не проецировать это негативное отношение на других, не навязывайте свое плохое настроение тем, кто вас окружает. Старайтесь, вот все-таки находить источник радости и часто это получается сделать через какую-то деятельность то есть эм, старайтесь что-то создавать и тогда вы будете иметь за что себя похвалить но к слову сатурн в пятом не настолько плох как могло бы показаться он часто дает стабилизацию чувств и эмоций поэтому для людей таких чересчур эмоциональных у которых все всегда через край это наоборот хорошее время когда можно найти опору в себе можно не перепрыгивать из одного состояния эмоционального в другое а найти баланс и жить более спокойно еще одна хорошая черта сатурна в пятом доме он придает серьезность нашему творчеству и это период когда действительно есть возможность свои увлечения сделать профессией свои таланты сделать ремеслом то есть если вы например чем-то на регуляр регулярно занимались да и вам казалось это мелочью будто бы все это умеют все так делают вы сейчас можете начать видеть в этом что-то особенное и э, вот этот серьезный подход к тому что вы раньше считали баловством он может помочь вам найти себя в новом деле и заняться тем, что действительно вам по душе. Если в вашей жизни была такая тема, что вы свои внутренние силы, ресурсы тратили в разных направлениях, это все было хаотично, например, у вас несколько увлечений или вам было сложно определиться в личной жизни, кто вам нужен, то Сатурн поможет вам сделать правильный выбор и определиться. К слову предыдущий транзит сатурна по водолею был в период с 91 по 94 год поэтому если возраст позволяет вы можете вспомнить какие события происходили в вашей жизни в тот период переходим с вами к влиянию планеты уран уран в этом году как и сатурн не меняет знак он находится по-прежнему в тельце Уран представляет собой планету, которая вносит в нашу жизнь новаторство, эксперименты, новый подход. Это возможность в кратчайшие сроки изменить то, что годами было нерушимым. И порой влияние Урана связано с шоком, и не всегда нам кажется, что мы готовы к этим переменам, но все к лучшему. Уран влияет в такой длительной перспективе на ваш восьмой сектор гороскопа, который связан с близкими, интимными отношениями, с темой семейного бюджета, общими финансами, ресурсами, кредитами, займами и, вообще-то, любые вот такие серьезные крупные финансовые решения. Именно эти сферы жизни будут максимально связаны с темой экспериментов и новаторства. Это период, когда семейный бюджет может быть нестабильным, когда сложно прогнозировать, сколько вам удастся заработать, и когда ваши идеи, как эти деньги потратить, куда инвестировать, они тоже могут меняться. Уран — это планета независимых людей, поэтому, проходя по восьмому дому, он дает вам возможность почувствовать свою независимость в финансовом плане, и могут происходить вот какие-то импульсивные события, неожиданные события, которые заставят вас почувствовать, что вы действительно не зависите от, например, финансов своего партнера. И вы увидите, что вы тоже хорошо зарабатываете. Могут быть периодически ситуации, которые будто бы выбивают из колеи. Это период, когда вы можете вообще ничего не зарабатывать, но в то же время могут быть периоды, когда ваш доход будет очень высоким. То есть уран восьмом дает обычно такие волнообразные ситуации, но главное не впадать вот в, в эти эмоциональные состояния. Нужно понимать, что это все временно. Даже если идет какой-то не самый лучший период, он не будет затяжным по урану. К слову транзит урана по-восьмому часто дает возможность освободиться от привязанностей, от нездорового какого-то влияния на вас, от манипуляций, которые есть вокруг. И это период, когда вот это освобождение тоже поможет вам найти силы на что-то новое, на то, что раньше было недоступно обратите внимание на то что данное влияние урана останется с вами по 26 год и сейчас на экране вы увидите на кого конкретно в этом году уран повлияет больше всего напоминаю что этот прогноз вы можете смотреть по солнцу по асценденту и ищите свои даты рождения либо градусы асцендента на экране переходим с вами к влиянию планеты плутон плутон тоже не меняет знак в этом году но он начинает пересекать уже те градусы, которые говорят о скором выходе Плутона из знака Козерог. А Плутон в 22 году продолжает делать свою работу в вашем четвертом доме, который связан с семьей, недвижимостью и основами вашей жизни. Это может быть все то, что дает вам ощущение стабильности и надежности. Отношение к вашему дому, семье, родителям. -прежнему является зоной вашей трансформации и это период, когда вы можете менять место жительства, вы можете пересматривать то как вы общаетесь с вашими близкими, то как вы строите свою семью, свои отношения к тому же, Отличительной особенностью Плутона и его влияния является то, что работа происходит не только на событийном уровне, но и на психологическом. Поэтому вы можете в этот период интенсивно переживать какие-то события с отсылкой к детству. То есть в этот период вы можете интенсивно переживать детские травмы или тот опыт, болезненный, который с вами раньше произошел, для того чтобы от этого освободиться и стать сильнее. Бывает так, что по такому транзиту ваша семейная жизнь входит в конфликт с другими сферами жизни, вам кажется, будто бы вы слишком много э, тратите на семью, близких людей, слишком много переживаете, например, за кого-то из ваших родителей, и по этой причине упускаете что-то важное, что теоретически могло бы происходить в иной сфере вашей жизни. Плюс Плутон в четвертом также ставит перед человеком задачу приспосабливаться к новым условиям, новым реалиям. Поэтому у вас могут возникать вот уже длительный период времени такие ситуации в жизни, когда вы сталкиваетесь с новыми обстоятельствами, попадаете в новую среду новые условия возникают перед вами и постоянно нужно перестраиваться приспосабливаться менять в корне свой подход и свою жизнь плутон также связан с финансами и в четвертом доме он может давать финансовые инвестиции в недвижимость а также очень ярко проигрывается тема финансовой помощи семьи причем за вот этот длительный период пока плутон находится в вашем четвертом доме могли быть разные ситуации и когда вам родители например помогали или кто-то из членов семьи и когда вы вынуждены или хотите помочь им и сейчас на экране вы увидите на кого из асцендентных и солнечных представителей знака весы в этом году конкретно плутон повлияет больше всех остальных переходим с вами к нептуну Нептун ⁇ это очень медленная планета. Он длительный период уже проходит по знаку рыбы. Это ваш шестой дом работы и здоровья. И в этом году он продолжит идти по этому сектору. И таким образом он уже длительный период вносит путаницу в ваши бытовые вопросы, рутинные дела, работу. Например, вы не до конца понимаете свои обязанности, либо ваша работа может иметь такой меняющийся характер вы делаете то одно то другое вообще я называю Нептун в плане работы планеты универсальный солдат так как зачастую он ставит перед человеком такие условия что нужно уметь все так как чем больше у тебя есть знаний навыков талантов тем более ты востребован поэтому вы можете столкнуться с этой историей когда вам приходится постоянно обучаться чему-то новому, и эти требования не заканчиваются. Плюс Нептун также имеет некоторые отношение к психологии, поэтому может быть такой эффект, когда вами слегка манипулируют, когда вы знают ваши слабые места и вовремя на них нажимают. Это касается особенно ваших работодателей, а также тех людей, кто с вами вместе работает. С одной стороны, Нептун шестом может дать очень крепкую такую душевную связь с кем-то из ваших коллег, но с другой стороны, это также и темы таких манипуляций, и когда вам могут давить на жалость, чтобы вы кому-то помогли, вместо кого-то поработали. То есть в сфере работы вам может быть сложно проявлять свою волю и свои желания. Вы очень чувствительны влиянием извне также в 22 году будет знаковое соединение юпитера и нептуна в вашем шестом доме но эта тема очень объемная поэтому я сознательно выпускаю этот момент в этом видео с расчетом что об этом расскажу отдельно переходим к планете венера это очень важная планета так как она управляет вашим знаком и конечно же мы поговорим о периоде ее ретроградности она будет ретроградная с конца 2021 года по 29 января 2022 года. И э, все это время она будет э, по пятнам идти по вашему сектору семьи, недвижимости по четвертому дому. Это период, когда будет идти такая колоссальная переоценка ценностей в плане места вашего жительства. Могут быть мысли о том, чтобы переехать, либо о том, чтобы видоизменить то место, в котором вы живете, как минимум сделать ремонт в квартире. Это может быть период, когда сильно э, меняется отношение к людям, с которыми вы живете под одной крышей отношения с родителями также выходит на первый план по ретро венере в четвертом вы можете ощущать такой момент недолюбленности будто бы вам уделяют мало времени и внимания но старайтесь сделать первый шаг в этом случае и старайтесь свое внимание любовь дарите близким проявляйте по отношению к ним заботу и тогда вы начнете видеть то хорошее что они делают по отношению к вам кстати в этот период времени очень хорошо возобновлять общение с родственниками если связь была утрачена либо с теми людьми связь с которыми настолько сильна, что вы считаете их тоже будто бы родственниками в этот период очень хорошо приглашать к себе домой тех кто вам близок поэтому может быть, особ, особое желание и трепет вот, с кем-то встретиться у себя дома, пообщаться, вспомнить, поностальгировать, что было раньше. Может быть, опять-таки, желание вспомнить о детстве, либо о юности, о тех хороших моментах, которые были в вашей жизни. Это прекрасный период для того, чтобы возобновлять семейные традиции, посещать те места в которых вы бывали когда-то со своей семьей может быть желание съездить на родину либо побывать там где были какие-то вот теплые семейные воспоминания переходим с вами к планете меркурий меркурий самая быстрая планета после луны и он за за год проходит все знаки Поэтому мы обратим внимание только на периоды его ретроградности для того, чтобы понимать, на какие сферы он будет иметь наиболее интенсивное влияние и когда в 2022 году. Итак, первый период ретроградности Меркурия приходится на ваш четвертый, пятый сектор гороскопа. Это не время для романтических знакомств, для того, чтобы возобновлять связи и контакты в личной жизни так как за этим могут последовать разочарования. В то же время это прекрасный период для того, чтобы обсудить те моменты, которые кажутся вам проблемными в ваших отношениях. Это период, когда все-таки стоит притормозить в работе, для того, чтобы иметь больше возможностей взаимодействовать с дорогими вашему сердцу людьми. Вы можете пересмотреть ваши отношения с возлюбленными, детьми, то есть фокус внимания должен быть именно на этом. Второй период ретроградности Меркурия приходится на ваш девятый и восьмой дом. Это не время для авиаперелетов, путешествий. в этот период вы можете сосредоточиться на бумажных делах, темах обучения. Особенно это касается моментов подготовки к чему-то или перепросмотра каких-то тем устранения, ошибок, неполадок в работе. К тому же в этот период времени все, что связано с финансами, кредитованием, тоже может быть для вас очень важной темой. Следующий период ретроградности приходится на ваш первый и двенадцатый дом. Это очень важное время, так как вы будете менять отношение к самому себе и можете уделять большое количество времени самопрезентации. То есть в этот период для вас важно, как вы выглядите, какое впечатление вы производите. И действительно фокус внимания будет на вас. И вам будет важно разобраться не только со своими внешними проявлениями, но также и со своим внутренним миром. Поэтому может быть некий такой момент торможения в, во всех сферах жизни пока вы не закроете вот те внутренние вопросы, которые вас беспокоят. И следующий период разворота Меркурия будет перед Новым Годом, в канун Нового Года, 29 декабря. Поэтому э, подарки старайтесь подготовить заранее. И этот разворот будет в вашем четвертом секторе семьи, недвижимости. И поэтому следующий Новый Год вы будете тоже сконцентрированы по максимуму на вопросах семьи. Марс. Марс это планета активности, но бывают периоды, когда Марс ретроградный, и вот это время как раз не подходит для бурной деятельности, а наоборот стоит снизить темпы и посмотреть более глубоко на те процессы, которые происходят в нашей жизни. С 31 октября до конца 2022 года Марс будет ретроградным в вашем девятом секторе. Это значит, что этот период не подходит для дальних путешествий. Это может быть время, когда вы сосредоточены на каком-то юридическом споре, на решении бумажных вопросов. Любые конфликты, которые начинаются в этот период, автоматически могут переходить в юридическую плоскость. Поэтому старайтесь все-таки по возможности не инициировать такие процессы так как они будут иметь такую очень длительную тенденцию если вдруг так произойдет но часто прохождение марса по девятому дому ставит нас в такие условия когда мы вынуждены бороться за свои права поэтому в этот период вы очень чувствительны к темам когда ваши права нарушают когда к вам не прислушиваются когда не выполняют свои обязанности другие люди и поэтому вам нужно будет в этом плане скажем так больше потратить сил и энергии чем обычно переходим с вами к лилит лилит это не планета это фиктивная точка и ее прохождение по определенному дому больше показывает нам какие внутренние страхи сомнения могут нам мешать в реализации задуманного до 15 апреля лилит будет влезать на ваш сектор бумажных дел и поездок поэтому с одной стороны вы будете будто бы зациклены на поездках но с другой стороны вы можете например каждый раз поехав куда-то корить себя за это либо может быть страх в принципе куда-то съездить то есть очень такие противоречивые моменты когда и хочется и колется может быть тема зацикленности на чем-то и когда вы теряете из виду всю картину то это очень плохо, поэтому старайтесь в любую ситуацию видеть с разных сторон. С 15 апреля 2022 года Лилит переходит в ваш 10 сектор. Это говорит о том, что ваши цели будут находиться под влиянием Лилит, ваша карьера, ваш статус, имидж, репутация. В этот период вы можете ощущать на себе давление руководства, манипуляции со стороны тех, кто выше вас по статусу. В этот период вам может быть сложно подчиняться кому-либо, может быть сложно, скажем так, определиться с тем, в каком направлении вы движетесь и какие цели вы хотите ставить перед собой, либо вам будет сложно объединять свои усилия с кем-то, вы захотите идти сами, и вам будет тяжело брать вместе с собой еще кого-то. Левит в десятом часто дает разногласия в семье. Десятый дом находится на одной и той же оси с семьей, ось четвертой десятый. Поэтому старайтесь, чтобы ваши цели не шли в разрез с отношениями. Переходим к лунным узлам. С 19 января 2022 года лунные узлы переходят на новую ось знаков, телец, скорпион. И ваш восходящий узел будет находиться в восьмом секторе. Это финансы семьи, это возможность зарабатывать больше, это возможность выйти на новый финансовый уровень. Есть сильный призыв от узлов уделять внимание тем темам, которые позволяют вам объединять свои усилия с другими людьми. То есть не старайтесь свои цели финансовые достигать единолично. Старайтесь все-таки это делать в команде, иметь подмогу. К слову, влияние этих моментов начинается еще в ноябре 2021 года по затмению в этом месяце. Поэтому обращайте внимание на те новые события, которые происходят в вашей жизни в ноябре. Это может быть, например, новое предложение работы, это может быть связано с новыми желаниями, целями, купить что-то. Это могут быть перемены в финансовом плане у вашего супруга или супруги. Эти все моменты будут более отчетливо проявляться уже в двадцать втором году. Плюс восходящий узел в восьмом – это о бизнесе, об инвестировании, о кредитовании и о любой возможности финансовое расширение получить. Одна из задач ваших в этом году научиться использовать свой капитал, но объединять его с возможностями капиталом других людей. То есть не закрывайтесь в этом плане от тех, кто вас окружает. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите в комментариях, какие у вас планы на 2022 год, как будет проигрываться этот прогноз, тоже дайте знать.